Цена покупки – 2 миллиона 10 тысяч рублей. Дисконт – 33%. Экономия – 990 тысяч рублей. Отличный объект для инвестиций в коммерческую недвижимость. Второй объект – квартира общая площадь 44 квадратных метра, город Краснодар. Рыночная цена – 5,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 125 тысяч рублей. Дисконт – 25%. Экономия – 1 миллион 375 тысяч рублей. Отличное вложение для отдыха или сдачи в аренду. Недвижимость на правом берегу реки Кубани всегда высоколиквидная. Наш третий лот на сегодня – двухкомнатная квартира, общая площадь 62 квадратных метра, город Лобня. Рыночная цена – 6,5 миллионов рублей. Цена покупки 4 225 000 рублей. Дисконт 35%. Экономия 2 275 000 рублей. Хорошая экономия в покупке недвижимости. Скидка более 2 миллионов рублей. Объект под номером 4. Однокомнатная квартира общая площадь 34 квадратных метра город Сахалинск. Рыночная цена 2 150 000 рублей. Цена покупки – 1 397 500 рублей. Дисконт – 35%, экономия – 752 500 рублей. Хороший вариант для личного использования и перепродажи. И замыкает наш ТОП – двухкомнатная квартира, общая площадь 54 квадратных метра, Республика Крым. Рыночная цена – 3 900 000 рублей. Цена покупки – 2 миллиона 730 тысяч рублей, дисконт – 30%, экономия – 1 миллион 170 тысяч рублей. Превосходная квартира на берегу Черного моря в городе-курорте для быстрой перепродажи или получения пассивного дохода. Друзья, если вас заинтересовал какой-то из этих объектов или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео.